полнолуние и какие практики могут помочь улучшить вашу судьбу здравствуйте мои дорогие рада всех вас видеть рада что вы смотрите мой канал ставите лайки и сегодня мы с вами остановимся на полнолунии. полнолуние полнолуние это очень серьезное такое время когда есть вещи которые нужно делать в полнолуние которые не стоит делать что же не стоит делать не стоит в первую очередь делать операции Потому как кровотечение остановить в полнолуние очень трудно. И бывают серьезные проблемы у медиков, когда операция совсем легкая какая-то. И есть случаи, когда заканчиваются летальным исходом. То есть очень важно. Ответственность за вашу жизнь в первую очередь лежит на вас. Потому что врачи, они находятся в определенной матрице. И вот они здесь верят, здесь не верят. Здесь могут, здесь не могут. Поэтому приходится все-таки надеяться на себя в большей степени. Отмените операции, Если у вас на эти дни три, э, три полнолуния, это день полнолуния, 15-й лунный день и один день до, один день после. Вот это очень самые э, такие дни. Лучше поменьше кушать, исключить алкоголь в эти дни, избавляться от э, вредных привычек. Э, стараться больше уделять каким-то практикам, молитвам, мантрам, э, каким-то упаям, да, каким-то позитивчиком, отдыху, прогулкам. Очень классно смотреть на полнолуние на улице, когда вот мы с мужем любим выходить на улицу. У нас это с самого начала, с самого первого свидания у нас была традиция семейная. Смотреть полнолуние. Мы первое время даже фотографировали каждый раз луну, она всегда какая-то разная, всегда разные оттенки, разные короны у нее бывают, очень красивые. Впечатления. Это такие незабываемые ощущения, и еще наполняешься этой энергией, когда смотришь на Луну. Можно читать мантры Луне, можно просто своими словами благодарить. То есть вот вы вышли и поговорили с Луной, или в окно ее увидели и поговорили с Луной, да? чтобы нормальные окружающие люди не переживали, что с вами что-то случилось. Да? Но на самом деле, благодарить Луну в этом нет ничего плохого. Ну, для обычных атеистов это может быть что-то неординарное. Но тем не менее, можно ее благодарить. Можно просить о каких-то ваших желаниях. Можно просить в чем-то помочь. Можно просить забрать какой-то негатив с вас, помочь очиститься, наполниться... Э позитивчиком каким-то, да, позитивной энергией, помочь вам встать на путь исцеления или на путь успеха, да. Вообще луна – это женская энергия, очень важная энергия. Для женщин, которые хотят выйти замуж или которые уже замужем, очень важно, чтобы энергия Луны вы были наполнены. Тогда мужчина вас видит по-другому, вы для него становитесь ценностью, важностью. Можно заряжать натуральные камешки на, на луну, то есть бижутерия, которая из натуральных камешков. Я, например, раскладываю на окошке около, около окошка, да, и оставляю на всю ночь на полнолуние, особенно лунные камни, да, вот это вот все, жемчуг очень хорошо заряжается. Они потом несут эту энергию, вы носите эти камешки, они отдают ее вам это очень-очень круто. Еще что можно сделать? А, узелковая, узелковая э, магия, да, это очень простая магия, то есть вот, наверное, все вы видели вот такую красненькую ниточку на моей руке, да, то есть на правую руку я повязываю себе, ну, муж повязывает мне, я мужу, мы друг другу желаем э, хорошего, и семь узелков. Первый узелок не считайте, э, второй, вот это как первый узелок, да, что вот он завязался, уже не развяжется. Вот когда вы завязываете вот этот второй узелок, вы э, произносите пожелания. Э, хорошую зарплату, здоровье, счастье, радость, удача, успех, хорошего жениха, да, или э, построение отношений с мужем, э, примирение с мужем, да, если у кого-то какая-то ссора. То есть можно это делать с сестрой, с подругой, с мамой, со своей старшей дочерью или там с младшей дочерью, да, с которой уже могут вам помочь, то есть сам себе не завяжешь на руке. И эта ниточка остается ровно до следующего полнолуния. Если она обрывается, значит она взяла на себя какую-то негативную карму и защитила вас от чего-то. Защищаться на самом деле нужно и важно, потому что очень много негативных моментов, которые влияют на нас. И есть дни, которые можно считать по нумерологии, какие энергии в дне. Они совпадают, допустим, если с энергией вашего рождения, то в эти дни опасно вообще из дома выходить, да, там, не ходите в горы, старайтесь там меньше транспорт использовать, то есть бывают такие ситуации, что там авария какая-то автобусная, погибла всего одна женщина, потому что только у нее была энергия э, вот такая, э, которая с ее рождением, э, с ее днем рождения совпадала, да. То есть в эти дни бывают какие-то неприятности или какое-то какое падение энергии. Бывает какая-то грусть, бывает, вот прям накатывает что-то, прям хочется плакать ни с того ни с сего на ровном месте. То есть вот такие дни бывают. Вы, наверное, их чувствовали. И вот если их рассчитывать, то начинаешь понимать, что иногда каждый месяц мы проживаем такие дни, опасные такие дни. да, То есть вот, допустим, ну, можно приводить примеры великих людей, когда там... Бодров пошел в горы, да, тоже у него был такой день, когда по нумерологии просчитывали уже нумерологи, что ему не нужно было ходить. Еще у него была энергия земли такая, которая может причинить ему вред. То есть у каждого человека есть какая-то стихия, которая может причинить вред. Одному можно не бояться там, быть пожарником, потому что там у него... Опасность может быть только от воды. То есть он в огонь входит, и ничего с ним не случается. А другого, наоборот, огонь может быть причиной смерти. Человек входит э, куда-то близко к огню, и что-то случается, да, погибает человек. Или, допустим, вот как у Бодрова с горами. Да, нельзя было ему с землей... Э, земля была, могла быть причиной его смерти. То есть если еще накладывается такой день, когда энергия э, опасная для человека, да то вот как раз такие ситуации случаются. То есть ну, мы просто нумерологи, когда обучаемся, и астрологи, мы просчитываем вот эти вот дни великих людей, знаменитых людей. То есть, да, мы смотрим, какие там энергии в рождении, какие энергии в момент смерти, это определенные выводы из этого делаем, определенные осознания получаем. То есть я из этого точно сделала вывод, что защищаться надо обязательно, хотя бы вот так. Да? То есть есть еще другие моменты защиты. Но вот у меня, допустим, эта ниточка продержалась весь месяц, значит, карма у меня уже достаточно хорошая, то есть не порвалась. Бывает, что рвется, да. то есть какой-то момент защищает она, она рвется, и так следующую вы тогда завяжете в следующее полнолуние. Так, хорошо, значит, про Луну я вам рассказала, да, И благодарите Луну, общайтесь с ней, потому что это... у Луны есть Личность, ее называют Чандра или Чандрадев, это божественная Личность, которая отвечает за движение Луны, за влияние на нас, за всякие э, наши поступки иногда, да, за, за нашу э, дружбу с нами, за не дружбу с нами. То есть э, очень много за что отвечает. Для женщин это очень важная энергия. Еще раз повторю, да, но это очень важно, чтобы вы это запомнили. Хорошо, на сегодня я тогда заканчиваю. Если какие-то вопросы у вас есть по Луне, по полнолунию, очень много практик, на это. Можете поделиться в комментариях практики, которые вы используете на полнолуние. И я буду стараться делиться в следующие полнолуния новыми-новыми моими практиками. Благодарю вас за внимание. Жду ваши комментарии, вопросы. И чтобы мне было легче подготавливать темы, которые для вас актуальны в следующем видео. И увидимся с вами в следующем видео. Следите за моим каналом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Я буду стараться давать как можно больше полезного контента. Пока-пока!